Всем привет, дорогие друзья и хорошо вам настроение. С вами Рей, мы продолжаем играть растения против зомби-героев Так, ежедневное задание, само собой И это у нас... Нанесите 20 урона героям Цитрона Так, разыграть два растения на воде и уничтожить 5 растений Вот оно как Ну что ж, пойдем за Цитрона играть Эх, Цитрончик, мой Цитрончик, я за него... Тысячу лет не играл, если честно, даже не знаю Что у нас тут Даже так? Да, даже так? Хм, это интересно А что-нибудь такое есть у нас? Серьезное? М -м? Что-нибудь ЭДКЕ, Ну я не знаю, ребят, может быть на Орехах Всего два, два ландшафта Как-то Маловато, если честно, будет Вот я знаю, что нам надо будет Могила Еда взять Это однозначно, ребят, потому что Потому что там противник такой Специфический Так, может быть вот этого убрать, а? Или вот этого? М -м -м -м. Ладно, давай рискнем Очень интересно самому посмотреть, что у нас из этого получится 21 урона нанести нужно цитроном Плюс разыграть два растения на воде так, нам достается профессор 38 уровень у него У нас 48 -й. Так, ну это жирно, конечно Блин, что-то пана выпадала Здесь вообще, ребят, не в тему Ну давай я так сделаю, допустим Естественно, сейчас он будет, друзья мои, пытаться Пытаться уничтожить этот Желудь А все почему? Потому что он ему мешает Он ему мешает произносить заклинашки О, видишь? Интересно, у него ландшафт есть? Я вот не знаю, ребята Будем ждать? О, танцоры. Неужели он на танцорах? Да быть такого не может. Хотя я ничему не удивлюсь. Он втыкал малька, да, мне? Навтыкал засранец. Опа, опа, опа. Опа она. Но если я так сделаю... Этого я превратить смогу в любой момент. Мне как бы... Не актуально, не страшно, так скажем Сейчас еще защита сработает у нас Ну, можно вот сюда поставить Так, вот теперь Надо думать Если я поставлю, например Вот так вот Хочу проверить. Так, ну допустим, ага, здесь же он меняет. Так, ребята, у меня хила нету, поэтому у меня тут все надежда только вот на этот. На этого парня. давай вот так поставлю Хм, понятно Ну, понеслась тогда, чё? Хил будем врубать? Я думаю, что надо. Надо ставить хилку. Вот. Да и пора, наверное, с этим хламоном завязывать уже. Вот так вот сделаем. Нормально. Ну. А я, я ребят, нисколечко не сомневался, что этот дуримар у него будет Так, ну что же, тогда мы сделаем А Вон у него кто Так, ребята, делаем следующее тогда М -м, Подожди, что мы делаем следующее? Так, а что же мы сделаем следующее? Давай поставлю здесь два И Здесь вот так И Здесь вот так Поехали Ммм, бонус на атаку Ммм, смотри, что он сделал, а, ребят Бонусную атаку сделал, гад Давай так проверим <coughs> Угу, берет картишки Так, мне достается гриб Берет дополнительную энергию Наносит две единицы растения Всем Погнали Так Да, в принципе, здесь ничего не надо делать Единственное, что нам надо продержаться как-то Так -с. Выпадает вот это чепушилы. Это ерунда Давай-ка сделаем ну, вот так вот Сделаем вот так И плюс ко всему поставим Защиту Посмотрим, что он там будет делать ну, допустим Вытягивает он Так, он уже не знает, что делать Хорошо Блин, вот как мне Хилку вот теперь ребят восстановить, я не знаю. Как же мне восстановить здоровье-то? А? Так, ребята Делаем это следующим образом Сюда ставим так а Здесь ставим вот так Естественно сюда перестраховку Так, ну и вот таким вот образом Опять он шаманит Видишь, набрал, нахапал карт сколько Он мне еще дает карту, как раз это будет у нас на воде Отлично, спасибо Так, тоже на воду пойдет Так, у него там будет два добора карт, насколько я понимаю Так, у нас кактусенок Я будем кое-что тут творить. Я как-то должен поставить здесь и поставить вот эти вот орехи, вот эти вот орехи плюс э, вот эту грушу. Э, если у него ребята есть какая-нибудь ракета, которая сможет уничтожить вот этот шалфей мне тогда мне хана. Он сможет меня пробить. Но я могу перестраховаться орехом, верно? Верно, могу перестраховаться орехом. Поэтому ставим так. Ставим вот так. И ставим вот так. Плюс еще сюда грушу влепим. Давай посмотрим. <звы> Амфиби сейчас полетят к чертовой бабушке на куличке у него. Это я тебе гарантирую Ну что, сейчас он там берет Якобы Три энергии, я не знаю, что он там будет брать сейчас Ну, пускай будет шаманство Пускай будет шаманство, смотри, что сейчас будет с ним Посмотри внимательно Просто полюбуйся <кхе> Смотри, какое будет тотальное уничтожение Раз Два Три Сейчас еще в лоб получит. Ага. Угу. Ты представляешь, если бы у него сейчас... <с> Сколько бы он на получал. Но это еще не все. Смотри дальше. Пускай хоть кого ставит здесь. Вот этих. Видишь, крайних. Вот этих двух. Вот этих двух молочков Да, даже этого хватит Все Ну что, цитрон не подвел, ребят, на орехах Он очень даже неплохо сыграл Поэтому нам повезло Так, и мы... Оу, мы и два растения разыграли Так, и уничтожить пять растений Но это уже мы переходим на... На зомби Так, ну что, сыграем за бесенка Смотри как, смотри как быстро нашли И нам выкидывают розу Роза на куче навоза, да? Блин, смотри, а Ты посмотри, что тут они выдавляют Что они себе тут позволяют Роза, на чем роза играет? На заморозках, на хилах? Что у нее там? Или какую-то эксклюзивную колоду Но я знаю, ребят, что сейчас она будет Наверное, подсолнухи там вызывать И все подобное Чтобы набрать, разогнаться, так сказать По энергии Поэтому давай сделаем так Сюда И сюда Дальше Я сделаю вот так И вот так М -м -м -м. И заклинаний у меня практически нет Ребят, поэтому Опа Ага, пошла заморозочка Это Значит на заморозках Ладно, пускай будет на заморозках Слушай, у нас есть бочка, давай я, наверное, вот так вот сделаю Угу, ничего удивительного Слушай, я же бочку поставлю, он же ее... Если я бочку поставлю, он ее превратит в какой-нибудь хлам Мы это прекрасно знаем, мы это прекрасно понимаем Поэтому давай посмотрим Ну что он может? Он ее может заморозить Он может Может ее просто уничтожить Так Поехали Три в лицо, конечно, получили неприятно, но ладно Ну что, прячем их, да? Давай спрячем У нее заморозки, да? Ну, заморозки могил Ха, рикошет делает Так Погнали Так, ну что, опять прячем? Опять прячем в надгруппе, только на этот раз я возьму еще и пирата А, нет, не получится Давай я сделаю Вот так вот Смотри, что выстрелил. Так, ну 5 лицо-то он получит, ведь, однозначно, да? Погнали Ну что, я буду бомбить сейчас? Через куробойщика, а что еще делать? Блин, сейчас заморозкой начнет заниматься, блин, это трендец будет. О! Я явился. Так, друзья, ну что? Выбор не очень много. О, нормально Да, уничтожает Ать, подбил сам своего Плохо Ну и все на этом, да? Так, у него, ребята, одна карта И это наш Наш Наш Нас Наш Наш нас наш. наш последний шанс На воде замораживает, да? Так, за хилочку побежал Естественно, трус собачий Это фигня Поехали, друзья мои Я сделаю, наверное, следующим образом Вот так вот Ну, неплохо Поехали Хотя надо было лучше этого, конечно, прятать Если честно ну что он там будет, замораживать или что он там собрался? Так, это 6 И это 5, не получается, к сожалению, да? побежал сразу хиляться превращает ладно в кого в маленького водолазика ну ладно погнали так Так, ставим этого, да? Мы его уничтожим сейчас с помощью... Блин, ну только не бочка, а? <с... <с...> Я явился, да, супостат? Так, ну что у него там заморозка, да? Скорее всего. Вот это зря ты сделал парень. Ой, парнишка, это ты сделал зря. Я надеюсь, я не угадал? А то сейчас, прикинь, совет, он уничтожает могилку эту и наносит мне два в лицо Не, не наносит А это, кстати, Чемпион 2018 Понимаешь? Чемпион 2018 год Сколько у нас сейчас? 23-й? Пятилетней давности Чемпион? конечно, в топку его, ё ребят, в топку Ну, в общем, он тянет время, специально ждет. Но нам очень сильно повезло, что у нас выпало аж целых три вот этих вот бесенка пирата. Как он правильно называется? Замбот на доске. Это круто. Единственное, что да, время время тянет, гадюны. Что-то уж ничего, ребят, не попишешь. Мы выиграли Мало того, что выиграли, мы еще с тобой 49 ранг получили Вот она, какая красотища-то, а, ребят Замечательно Просто белиссимо Жалко, конечно, что ежедневки у нас уже все сделаны Поэтому мы не можем поиграть А нет, это откатилось, ребята, взгляд в будущее у нас Ну-ка посмотрим При уничтожении самозванцев появляется еще больше бесят может бояршникам удастся помочь В стратегической колоде ночного колпака Опасные ягоды Кто-то просил ребята поиграть за ночного колпака Вот выдался шанс Нам за него сыграть Кажется все так Замечательно и чудесно М -м -м. Будем усиливать наверное да или лучше сделать вот так вот? Что-то мне подсказывает, что он сейчас сюда этого поставит. Скажи, я скажу. Оу, рикошет. Рикошет. Давай ягоду убирай. хе хе на халявку. На халявочку, друзья мои. Мы получили с вами... Ягоду обратно вернули. Это раз. Тут еще добор сделали. Ой, красота Ну, радоваться-то пока рано А ну, Видишь, что вытворяет? О! Я могу сейчас только... Блин, что я могу сделать? Вот этого поставить сюда, а стоит ли? Думаешь, что стоит Погнали Да ёк-макарёк, погнали Так, тут что-то как это, то ли спортивная колода. Ну, в общем, самоист у него будет, да? Мне кажется. Оу-е. Oh, yeah. Так, две единицы урона. Вот, вот он кан кандидат на уничтожение, ребят. Так, значит, что мы сделаем? Этого поставим, да? Вот сюда. Чем бы его бомбануть-то лучше. Ну давай сделаем так. А, чтобы не мешался. Ай-яй-яй-яй-яй, я опять ему в броню, да, буду сейчас попадать. Твою налево. Да шампиньон только на одну линию встанут. Блин, и сейчас я попаду в, в него, а? В... Нет, сработало нормально, ребят Нафига вот это-то? Хотя ты знаешь, Под заморозку Под заморозку Как лучше сделать-то? ребят, не знаю даже, как, как лучше-то поставить клубнику. Он там потом кого выставит? Фиг его знает. Я растерялся. Я, я растерялся. Ну давай я сделаю так, блин уговорили, уболтали Так, 6 хп оставляем Тут срабатывает Оооо Ребятушки Тут, кто тут у него может быть, а? Погнали. Кто там его? него? Рикошет. Кого рикошетит? Понял. Так, ну клубничка-то у нас осталась. А там и виноградинка поспеет. Нет, не поспеет. К сожалению, пока еще не поспеет. Ты серьезно сейчас? Кто у него там может быть? Сумаист? Так, точно Он вообще сюда передвинет, да? Э? Клубнику На! Все, ребятушки, по красоте Соточка заработанных билетов Плюс еще 200 заработанных билетов а Того вот 300 кстати, знаете, что я хочу? Я хочу сейчас уничтожить. У нас наверняка очень много дубликатов. На 1290. Конечно, утилизируем. На 1290. И того, сколько у нас имеется энергии. И энергии у нас, ребята, на 1835. Маловато. Если честно, маловато. Ну да не беда, потихоньку-потихоньку накопим Ну что, дорогие друзья, на сегодня я буду закругляться Всем большое спасибо за просмотр И до новых скорых видосиков